Заработок на серфинге. Серфинг один из видов мелкого заработка в сети, не требующий особых знаний и навыков, а потому подходит всем категориям пользователей. Данный вид деятельности трудно назвать заработком в прямом смысле этого слова, потому что это самый низкооплачиваемый способ получения прибыли. Но тем не менее он относится к самым популярным среди деятельных натур, ищущих в сети не развлечения, а возможности получения дополнительного дохода. К тому же большинство людей, в настоящее время неплохо зарабатывающих в сети, начинали именно с серфинга, ставшего для них стартовой площадкой. Что такое серфинг? Как и любой другой неквалифицированный труд, этот метод предельно прост и понятен даже школьнику. К тому же он не требует вложений и не ограничивает пользователей по времени. Заниматься данной деятельностью можно 1-2 часа в день или сутки напролет, тому как удобно. Смысл серфинга сводится к посещению сайтов рекламодателей. При этом не обязательно скрупулезно изучать информацию на открывающихся страницах. Достаточно простого перехода и подтверждения своих действий. За каждый просмотр начисляется определенное вознаграждение, рассчитываемое в копейках. Но потратив на эту работу несколько часов, можно значительно увеличить итоговую сумму, зарабатывая по 150-200 рублей в день. Как начать зарабатывать? Прежде всего, необходимо выбрать подходящий ресурс. Он должен быть достаточно известным, не увлеченным в мошеннических действиях, самой высокой оплатой за клик и дополнительными заданиями. Например, просмотр оплачиваемых писем, приходящих на e-mail, самая высокооплачиваемая составляющая серфинга, но лимитированная. Обычно таких писем приходит от 5 до 25 в сутки, поэтому нужно выбирать платформу с их наибольшим количеством. Первый шаг состоит в прохождении несложной регистрации с указанием контактных данных и электронного кошелька для вывода заработанных средств. После этого можно приступать к несложной, но монотонной работе. Существуют две разновидности серфинга, в ручном режиме и автоматическом, после установки определенного расширения. Но на втором варианте много не заработаешь, к тому же, он забирает практически весь интернет-трафик. Партнерские программы. Почти на каждом подобном ресурсе предусмотрены свои партнерские программы, направленные на привлечение новых пользователей. Это единственная возможность получения высокого дохода в этой сфере. Выгодные и для работодателя, и для исполнителя, привлечением занимаются последние, а новые люди при регистрации, указывающие их IP-адрес, становятся рефералами своих проводников. Именно такие новички приносят им постоянный и стабильный доход. В среднем, данный вид дополнительной прибыли исчисляется в размере 10-15% от суммы заработка каждого реферала, и 5-8% от заработка приглашенных уже рефералами новых пользователей. Таким образом, эта часть работы в интернет-серфинге является самой прибыльной. Многие партнерские программы имеют целые биржи рефералов, где можно купить новых или продать своих. Успешные пользователи, зарабатывающие в интернете по несколько тысяч в день, критически относятся к серфингу как к способу удаленной работы. Конечно, крупного состояния здесь не накопить, однако при правильном подходе эта деятельность может стать отличным стартом для более прибыльных вариантов виртуального заработка. Список самых популярных партнеров с оплатой за серфинг. Профицентр. Кроме большого количества сайтов для серфинга, зарабатывать здесь также можно на кликах, выполняя задание, скачивая файлы. Если сумма на балансе не превышает 30 рублей, то ее выплатит вам автоматически. VM Mail. Один из лучших проектов. Здесь есть множество заданий, писем и сайтов для серфинга. На сайте есть форум, где новички могут задавать свои вопросы. Минималка — 0,1 доллара. Seasprint — это рублевая система, где также есть множество возможностей для заработка. Один из лучших рублевых проектов для заработка. SeoFast. Он довольно похож на Seaspring, в котором нет минималки для вывода. HitHost. В день здесь есть около 500 сайтов для серфинга. Главное, успевать ловить их в начале каждого часа. Самое большое количество сайтов можно просмотреть с 12 ночи по МСК. Заработок здесь осуществляется в кредитах, которые система потом выкупает по 1,4 доллара за тысячу. Сменив IP-адрес, можно получить еще больше сайтов. Веб IP В день доступны около 100 сайтов, которые также лучше ловить в начале каждого часа. Здесь можно зарабатывать и на автосерфинге. VIP-IP. Просматривать сайты в серфинге здесь можно с помощью специальной программы. Есть даже несколько видов серфинга. Live, стандарт, VIP и Hit. IP-Web. За просмотр сайтов вам начисляются кредиты или деньги. VIP-помоушен. Он хоть и является копией SEO Sprint, но выплаты здесь проходят в долларах. Несмотря на то, что количество серфинга небольшое, цена на него выше. Минималка ,05 — 0,5 0,05$. JetSwap — это сайт для бесконечного автосерфинга. С помощью программы SafeSurf можно зарабатывать круглые сутки. WebSurf — заработанные здесь кредиты можно потратить исключительно на раскрутку своего сайта, не более. Если информация из этого видео была вам полезна, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Список лучших сайтов для заработка на серфинге вы увидите в описании под этим видео.